произошла сегодня с и Путина. мы могли бы сегодня уже праздновать, открывать шампанское, кричать «Ура!», представляешь, вот только благодаря а вот. да, благодаря мастерству пилотов самолета Ту-214 Путин сегодня не накрылся. Но понятно, что они тоже, они же и себя спасали. В общем могли бы пожертвовать, героизм проявить. Плоху, была плохая погода, я так понимаю, что на самолете Ту-214 еще что-то там в непростых условиях случилось, потому что ну, непростые метеоусловия – это херня полнейшая для современного самолета. Да? Ну, в общем, они аварийную посадку с Путиным сегодня совершали. И, и жаль, что успешно. Да? Очень жаль. Конечно, могли бы мы сегодня уже пить шампанское с вами, представляете. Но ты правильно, Стас, говоришь, боженька нам не даст такой возможности так легко от этой суки. От...» да, да. Свободу нужно завоевать, да. Да, жуть. И к приезду Путина в Хантамансийский автономный округ города украсили просьбами о помощи. И представляешь всякие вот фотки, вот я читаю, Путин, дети ждут субтидий, Нефтьюганск, это вот на окне стоит ребенок, а внизу Андрей Андрей написал, Нефтьюганск, вы что там, ВВ Мальцев не смотрите, детей от уберите, там ребенок стоит и, и надавит, надавил на окно, очень правильное замечание. И представляешь, вот вместо сдохни твари, опять Путин помоги. Ну что ж происходит? Ну когда же они в себя придут эти. Там полная жопа, представляешь, оттуда выкачивают нефть, газ, вообще все, ничего туда не дают. И Путин помоги. Че помочь? Кому помочь? Кто помочь? То доктора надо. Доктор должен помочь. Надо. Такие дела.